Нет, мое отношение к выборам, оно очень простое. Власть в России путем выборов сменить больше нельзя. Это иллюзия. Это даже не иллюзия, а это очень вредные взгляды, очень вредные представления, которые разрушают остатки, так сказать, гражданского общества, вообще-то, понимание реальности происходящего в России. Никакими выборами власть в России сменить невозможно, потому что выборов нет. Второй вопрос. Что делать с выборами? Использовать их или не использовать? Я считаю, что использовать. Но для чего? Не для смены власти. Для агитации пропаганды. Для разоблачения преступлений власти. Для формирования актива и так сказать, сплочения людей, которые против путинского режима, Для проведения каких-то публичных мероприятий. И может быть для достижения отдельных локальных успехов. Все. Вот для этого выборы можно использовать. Но надо четко объяснить людям, никого не обманывать. Что вот если, допустим, провели пять нормальных депутатов, и тех, которые Мурзивы, которые сидят там без, без, без голоса, так сказать, подыгрывают Кремлю там с разных сторон, а нормальных пять депутатов, которые способны противостоять системе, большой успех, это большая заноза в задницу вот этого оборзевшего режима, да? Надо, знать, как в руках и там, не знаю, там по 50 тысяч каждого должны приехать. волонтер проголосовать, чтобы как из ружья, кандидаты оказались в Думе, если есть такая возможность. Если есть, подчеркиваю. Но в любом случае, вот это отношение, то есть власть будет меняться другим способом в России, не путем выборов. Выборы уничтожены. самые безаварийный, самые цивилизованный, самый спокойный. Самый мирный способ смены власти ⁇ выборы. Они в России уничтожат. Значит, будут не самые мирные, не самые демократические, не самые беспробные, не самые мирные способы смены власти. Народу не оставили ничего. В соответствии, 40, в соответствии с между общей, всеобщей Конвенции прав человека, в преамбуле которой есть право народа, угнетенного народа на совершение тирании. Оно прямо закреплено международной конвенцией. Всеобщая декларация и свобод человека. Пожалуйста, 48 1948 год стоит подпись России, Украины и Белоруссии. Белоруссии, кстати говоря. Мы признаем право народа, как крайнее средство, в преуществе иных механизмов на свержение тирании. Это записано по-английски, по-русски, по-китайски, на пяти языках во всеобщей декларации прав человека. Да, но ну это как бы основной либеральный принцип, право на революцию нации. А почему же сами либералы-то от него отказались? Ты посмотри, меня так больше всех либералов критиковали за то, что Мальцев хочет революции. За то, что хочет э, сменить власть революционным путем. А они ждут, когда умрет Путин. Вот ты вот объясни мне. они. А могут... если не умрет да, нет, он, он, ну, его можно заменить двойником, а можно вот заменить Патрушевым. Говорите, если вдруг, а если да. вдруг медицина продлится да. в порядке эксперимента жизнь человека на 30 лет? Да, да, может, да, это, да, это. да. Вот 10 или там, 100 человек в мире получат доступ к этой технологии, которая увеличит их жизнь на 40 лет. Да, да. Не знаю, да вот это... я и не знаю Понимаешь, когда я спрашиваю у них Они мне говорят про мирный протест Я очень рад Нет, Когда мирный, мирный протест, протест Как, мирный как, протест. как, как ну начало что? Как начало движения До того, как что-то начнется Дефинистрация и Это очень хорошо да, Мирный протест, чтобы собрать много людей Но как метод вот Что они могут так же, Точно как выборами нельзя победить Путина Его и мирным протестом не победишь но мы, когда анализировали вот эту ситуацию в мире, да, то революция не обязательно должна быть вооруженным восстанием, и она не обязательно должна быть силовой. Но готовность к отвору вот этого беспредела властей, если бы она была проявлена, например, в той же Белоруссии, она бы привела к успеху, Готовность. Вот, например, они же могли телами, условно говоря, ну, чисто ну, не телами, а вот свои, своими, своими, так сказать, участием, людьми, заблокировать квартал этот Лукашенко, лишить его там электричества, правительственные связи. Они могли выдавить техникой, ворота, тюрьмами, освободить лидер. Вот да, это глава. Без, да? без, без крови, без оружия, без вступления в без нанесения травмы и увечий. Просто техникой выдавить. Я не думаю, что охрана стала применять оружие против. Сотен тысяч людей. Стало бы, безусловно, но охрану бы перебили, не, и все не, бы переросло. А у меня переросло. такое впечатление, что не, у меня вот, личная не стало. Они там очень сильно колебались, и многие переходили. И там был такой момент, когда там уже Гродно начал переходить на сторону восставших, там Брест и так далее. Там процесс пошел. Они просто, у них не было людей, готовых к действию, демонстрирующих, даже, даже не действующих, а готовых к действию. Причем не обязательно вас силой оружия, не обязательно силой какой-нибудь там расправ кровав, просто готовы к действию, готовы к применению силы в ответ на беспредел властей. Это мы анализируем. И вот там, где была продемонстрирована в ходе мирных протестов готовность мирного протеста к отражению значит, сил режима, там люди в большинстве 80% с лишним добивались успеха. Там, где был только мирный процесс, без готовности применять силу в ответ на применение силы режимом, там очень много проигранных ситуаций. Поэтому надо понимать, что революция это не обязательно врушенные восстание. Это не обязательно там кровь. Это не обязательно, ну, допустим, революция в Грузии, она же все равно была силовой. Хоть там розами кидались, но и все равно эта революция розами кидалась. А к чему розами кидались? В парламент вошли. Силой вошли в парламент, ну как, отстранив, от, оттеснив, никого не убивая, не избивая, не, не расправляясь, оттеснили сильные окрану, вошли в парламент и начали выгонять депутатов, свыряя с них розами. Или там апельсиновая революция в э, Украине. Да, вот. То есть совершенно очевидно, что готовность к действию удерживать власть от беспредела. Вот что там творится с, Лука... с белорусским народом Лукашенко, фашистский расправа по сути дела. И силу применяли и оружие, убитые есть там 12 человек было убито и так далее. И то же самое там могло в Украине перерасти в вооруженные столкновения, да? Там слава богу удалось погасить пожар, зарождающих гражданского состояние, слава богу. Но э, люди там были готовы действовать. И вот эта готовность здесь она остановила. Широкомасштабное применение вооруженной силы против людей. Поэтому здесь надо понимать, что раз народу выбор не дает. Раз, что такое выбор? Выбор это имитация, как бы так сказать, столкновений гражданского. Только она происходит в сфере словесной, перепалки, в перепалке. Состязание там политиков, взглядов, идей, людей, персональных. Это та же война, только по цивилизованной, политической. Чтобы избежать войны горячей, Придумали выборы, Там же тоже другой приличный, по лошади. Но это сворезно. Это не переходит ни в потасовки, ни в, ни в конфликты, ни в вооруженные так сказать, там, перепалки и так далее и тому подобное. Выбор это такой выпуск пара цивилизованным путем для смены власти. А раз это решили этой возможности российский народ, что остается? Что ему остается? Либо смириться с вечной узурпацией власти, либо... Добиваться перемен. Я думаю, что он будет добиваться перемен. Вот сейчас он поймет, что его обманули, он поймет, что никакой надежды на общее будущее нет. Он поймет, что Россия ограблена, унижена, что народ больше и лучше, жить не будет жить, только хуже, хуже, хуже и хуже Вот когда он это поймет, думаю, что возникнет массовый социальный протест, который соединится с политическим, и к этому надо быть готовым. Да, хорошо. Так, вот хотел тебя спросить, это такой вопрос, для меня очень важный. На днях BBC опубликовали списки, значит, структур, которые признаны там экстремистскими в России. Все очень подробно описали про это. Но ну, это в связи с тем, что организации Алексея Навального признаются такими там экстремистскими, террористическими и так далее. И вот они рассказали про всех, они рассказали про Лимоновскую там, <coughs> Лимонку, Другую Россию. Про националистические структуры они рассказали про свидетелей ЕГОВы, про всех, про всех, про всех, а про арт-подготовку забыли. Там нет ни одного слова, про артподготовку в этой статье, огромной статье BBC. То ли они такие непрофессиональные, они про всех рассказали, про Марцинкевича формат 18, то есть там все есть. Там нет только арт-подготовки. Вот у меня свое впечатление сложилось, почему так... А там даже более, гораздо более радикальные есть структуры, и футбольные, и фанатские, и каких только нет. А подготовки нет. Вот твое мнение, какое? почему я не буду спорить, при, при приму вот то, что ты сказал, как есть. Потому что э, мне, мне хочется какого-то объяснения умного человека. А они, у, меня, у меня вопрос. Они, может быть, там про подготовку не знаю, ты фамилии Мальцев там есть? Нет. Твоя есть? Там? Не в Амелье, Мальцев. Но я, я... думаю... Я... Я думаю, что они просто забыли. Просто как-то упустили Ну чего-то они, значит, упустили Почему-то они все время упускают Я обратил внимание Они записали вот, имиджлиз У этого э, э, Как ее Народов Кры... Татар, Татарского народа Крыма И кого только они туда не написали Обидно, обидно, да, понимаю, не, обидно. Мне, мне совершенно не обидно Мне наоборот, понимаешь Я наоборот почувствовал себя Очень, так сказать, возвышенно То есть от меня меня приподняли меня одного забыли да ну это ладно, на гудковых тоже забыли наверное гудковых нет хотя там у нас может никакой организации нет нет там именно те кого по суду признали именно кого в судебном порядке именно признали сейчас у нас же нежелательная организация за участие суде дают сроки да да же иностранные агенты за сокрытие там иностранных агентов уже судят дают сроки у нас теперь сейчас появятся свои террористы-экстремисты в лице штабов Навального. Да. У нас сейчас появится группа большая пособников этих штабов и всех этих нежелательных организаций иностранных агентств. Они хотят полстраны объявить врагами народа. По сути дела, вот что они хотят. Ну, Слава, я, наверное, за коллег. BBC, попрошу извинения, что тебя забыли. Если, если можно, я им там стараюсь подсказать, когда буду давать какие-нибудь интервью. Хорошо, но мне это не принципиально. Я понимаю, почему меня забыли. Знаешь, когда я бежал из России и находился в Черногории без документов, без ничего, один мой товарищ, очень серьезный товарищ, он гражданин США и все такое прочее, обратился за помощью к сенаторам Соединенных Штатов. Они должны были дать ответ в течение 30 дней. Как ты думаешь, в течение какого срока они дали ответ? Не знаю. В течение 30 минут. Ого! Они сказали, нет, туда, туда, в Черногории, пусть он решает. Мы никакого отношения к нему не имеем. Нет, нет, нет, ни в коем случае. Ну, значит, честно, кто-то где-то сформировал какую-то точку зрения, будь путинская тоже, Ребята работают, да, они там определенные делают бросы, папочки, фига. Не просто фига. мы за народовластие, понимаешь, за народовластие, которое ну, которого ну, думаешь, боятся мы, все. Думаешь, мы как а? думаешь, мы против? Нет, думаешь, мы, против? мы за прямой народовластие, которого боятся все, как огня и BBC и, и Соединенные прямое Штаты. прямое народовластие, единственный, кто сумел реализовать прямое народовластие, единственный. Э, Фигура в истории Это как ни странно Петлюра Батько Махно Сейчас информационный мир Сейчас информационный мир Это бай... единственный человек Который реализовал Идею э, Организации общества без государства Она да. правда недолго существовала и но не могло политики, существовать долго, потому что существовали идеи. государства, которые ну, это да, зажмут. Да, да. Да, но мы-то не говорим о том, что прямой народовласти это отсутствие государства. Мы говорим это как о форме государства. И сейчас, когда развивается мир, когда есть инструменты именно кибернетические, информационные в руках, чтобы можно было закабалить весь мир, весь народ поставить в стойло, тут два пути. Либо кибертирания, про которую мы с тобой Говорили, либо трансформация демократии да в кибердемократию. Эта демократия должна стать прямой. Пока пока как-то обходят. Швейцарцы самая страна, которая имеет наиболее развитую прямую демократию народа власти, они пока обходятся как-то вот так. У них 80% решений принимаются референдумами. разными, локальными. Поэтому они обходятся, что у них все в порядке. Понимаешь, у них. Те страны, у которых не все в порядке, вот в частности Россия. Ну да. Да. и парламент особо сильно не нужен, правительство особо сильно не нужно, и там президент особо сильно не нужен. Они имеют самую глубокую историческую традицию в мире решать все вопросы путем открытого референдума всех граждан. Да. это от, от того, что там ставят скамеечки, парки местный референдум до да, там каких-то серьезных общенациональных вопросов. То есть они это решают, они показывают всему миру, что существует развитие демократии в форме вот такой прямой народной демократии. Швейцария на самом деле самая народно-демократическая страна мира.